Костик, я конечно хорошо играю, но для тебя могу стать раком. Я конечно, я бы стал для тебя настакером, потому что ночью становлюсь сильнее, малышка, понимаешь? Конечно, мы уже с тобой на одной волне.